получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней. Поэтому тебе нужно полюбить его. А полюбить свое тело значит сделать все возможное для того, чтобы оно прослужило тебе как можно дольше. Тебе придется учиться в школе под названием «Жизнь на планете Земля». Каждый человек и каждое событие – твой универсальный учитель. Хорошие люди принесут тебе счастье, плохие люди наградят тебя опытом, худшие дадут урок, а лучшие подарят воспоминания. Цени каждого. Никогда никому не завидуй, не критикуй, не осуждай. Ненависть, зависть, осуждение, недовольство и возмущение никогда не решат твоих проблем. Злиться — это все равно, что держать раскаленный уголь в своих ладонях, намереваясь бросить его в кого-то но обожжет он в первую очередь тебя. У тебя в жизни будет много поводов для беспокойства. Но пойми, оно не устраняет завтрашние проблемы, зато забирает сегодняшний покой. Если проблему решить можно, не стоит о ней беспокоиться. А если проблему решить нельзя, беспокоиться бесполезно. Ищи возможности и действуй, вместо того, чтобы искать причины и оправдания. Всегда мысли позитивно. лишь у оптимистов сбываются мечты. У пессимистов только кошмары. Не существует ошибок, только уроки. Жертв нет, только студенты. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки, они станут труднее. Когда усвоишь, перейдешь к следующему уроку. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение изменится. Мудрость достигается практикой. Неудачи — это неотъемлемая часть успеха. Потому что успех – это движение от неудачи к неудаче, не теряя при этом веры. Успех приходит с опытом, а опыт – с ошибками. Успех не приходит к тем, кто только рано встает. Успех приходит к тем, кто просыпается в хорошем настроении и занимается тем, что делает его счастливым. Только так вы сможете достичь богатства. Благодаря любимому делу, ценности и постоянству усилий. Твое богатство будет огромным если ценность будет огромной. А постоянство и упорство всегда побеждают знания. Умники всегда будут знать, что делать, а упорные будут продолжать делать, что знают. Пойми, богатство — это не деньги, а состояние души. В мире есть те, кто много зарабатывают, а есть по-настоящему богатые люди. Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир, внешний мир также изменится для тебя. Боль — это способ, который жизнь использует, чтобы привлечь твое внимание. Запомни, боль неизбежна, а вот страдание — это выбор каждого. Весь секрет душевного покоя заключается в избавлении от страхов. Не бойся того, что с тобой будет. Твое будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным. Нет места лучше, чем здесь — там ничуть не лучше, чем здесь. Когда твое «там» станет здесь, ты найдешь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем здесь. В жизни есть только один день — это сегодня. Завтра никогда не наступит. Ты живешь здесь и сейчас, то есть сегодня. И твое сегодня — это результат тех сегодня, которые были до него. Другие всего лишь отражения — ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств. Каждый видит в других то, что несет в своей душе. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя ее напишут другие. Если у тебя нет мечты, то ты будешь работать на того, у кого она есть. В жизни есть 10%, которые ты не можешь контролировать. Остальные 90% полностью тебе подвластны. Бери на себя полную ответственность за все, что с тобой происходит. Помни, ты можешь сеять все, что захочешь, но получишь ты только то, что сеял. Мир — это твой друг, а жизнь — это твоя подруга. С миром не нужно бороться, с ним нужно дружить. Жизнь не нужно ненавидеть, ее нужно любить. Если будешь ждать, когда тебя полюбит жизнь, то никогда не дождешься. Полюби ее такой, какая она есть, и тогда она полюбит тебя. Жизнь никогда не любит тех, кто на нее жалуется. Сделай свою жизнь настолько прекрасной, что будет неважно или появится в ней кто-то. Хватайся за любую возможность завести новых друзей. Познакомиться с новыми людьми, с головой погрузившись в приключения. Живи жизнью своей мечты, а не ищи женщину или мужчину своей мечты. Как только перестанешь гоняться за бабочкой, она мягко опустится на твое плечо. Вместо того, чтобы искать себе того или ту единственную, стань тем единственным для себя. Раскрой свое самое лучшее, самое сильное, самое настоящее «Я». Для каждого человека в мире кто-то предназначен. Если ты пытаешься перевоплотиться в другого человека, Твой единственный человек может и не заинтересоваться тобой, потому что он ищет того, кем ты перестаешь быть. В жизни есть одна профессия – счастливый человек. Жаль, что ее выбирают единицы. Время – это самый ценный ресурс. У каждого из нас есть 24 часа в сутках. Время всегда служит тем, кто рационально его использует. Время никогда не служит тем, кто его убивает. Ты получишь все, что захочешь. В этом мире всего предостаточно для каждого. Ты подсознательно верно определишь, сколько энергии на что потратить и каких людей привлечь в свою жизнь. У тебя есть все, что необходимо. Тебе остается только этим воспользоваться. Ты способен на все, только тебе об этом еще никто не говорил. Ты способен создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте, бизнесе и любой профессиональной деятельности. Для этого тебе потребуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, произведениям и достижениям. Просто ты еще не просил ее об этом. Поверь в это и не сомневайся. Ты же не сомневаешься, когда тебе внушают, что у тебя не хватает способностей, возможностей, каких-то качеств, что ты недостоин, что другие лучше тебя. Ты легко принимаешь на веру утверждения, воздвигающие высокую стену на пути к твоей цели. Так сделай себе одолжение. Позволь себе знать, что ты достоин всего самого лучшего и способен достичь всего, чего только душа пожелает. Именно тот факт, что ты достоин всего самого лучшего и способен на все, скрывается от тебя очень тщательно. Тебе внушает, что ты будешь наивным, если поверишь в свои неограниченные возможности. Но дело обстоит как раз совсем наоборот. Проснись и поверь в другую реальность, ведь ты ничего не теряешь. Многого ли ты достиг в рамках разумных доводов? Эта жизнь у тебя только одна. Так что воспользуйся своими правами. Просто позволь себе иметь, и у тебя это будет. Помни, все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Все, что ты должен делать, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе. Ты можешь не иметь все, что любишь, но ты должен любить все, что имеешь». Ты не можешь ничего изменить в этом мире, но ты можешь выбирать все, что ты захочешь. Ты забудешь обо всем этом. Ты вспомнишь об этом всегда, когда захочешь.